Приветствую вас, дорогие друзья. У меня есть для вас отличная новость. Ну, Но, во-первых, то, что впереди идут праздники зимние. Это такие сказочные праздники, волшебный такой период настает, когда нужно и можно загадывать желания, мечтать, и ваши мечты, желания будут исполняться. Это праздники такие, как День Святого Николая. В этот день, кстати, у меня день рождения, и поздравляю всех, кто родился в этот праздник. Ну, естественно, и те, кто родились зимой, я вас Заранее всех поздравляю. И те, кто уже отпраздновал День рождения, вас тоже с днем рождения в этот сказочный зимний период. Потом у нас идет Рождество. Новый год, опять Рождество, так как многие празднуют по разным датам. До Нового года и после Нового года, и по факту у нас два Рождества. Старый Новый год, потом Крещение, короче, куча-куча праздников. Вот такой вот волшебный период настал. Ну и во-вторых, на моем канале уже более 7000 подписчиков. Более 7 тысяч подписчиков. Ура, ребята! Я довольна, конечно, вообще. Спасибо, спасибо всем, кто смотрит меня и подписывается на мой канал. И в связи с этим, чудесным периодом, и так совпало, что и день рождения еще у меня, и более 7 тысяч подписчиков на моем канале, я хочу вам сделать подарок. А все потому, что я вас очень люблю и очень вам благодарна. Ну, а получить этот подарок может конечно же, самые активные из вас. Что же за подарок, спросите вы? Так вот, вместе с вкусняшкой продукта из Европы мы решили сделать вам колоссальный праздничный, вкусный подарок на сумму 500 гривен. но а лично от меня реклама ваших соцсетей, что у вас там есть, инстаграм, ютуб канал, то есть любые соцсети и все соцсети, что у вас есть, я прорекламирую на своем канале. Но и это еще не все. Плюс все, кто будут заказывать продукты из Европы у вкусняшки по промокоду КСЮ, те получат классные скидки. Если вы заказываете продукты до 500 гривен, то будет скидка 3%. Если от 500 и до 1000 гривен, то будет скидка 5%. Если выше 1000 гривен, то будет скидка 7%. Это просто супер! Теперь насладиться итальянскими, немецкими, польскими продуктами стало гораздо проще. Для этого вам не надо ехать в Европу. Вам просто нужно заказать у вкусняшки продукты из Европы. И вы получите возможность попробовать и полюбить эти продукты. Вкусняшка может сделать доставку по всей Украине. Но а рекламу вашего канала, либо ваших соцсетей я могу сделать, в какой бы вы стране ни находились. Все ссылки на вкусняшку, Facebook, Instagram я оставлю внизу в описании под этим видео. Так что переходите по ссылкам, смотрите и заказывайте. Там есть не только вкусные продукты, но и продукты для хозяйшек. То есть всякая кухонная утварь, вспомогательные всякие средства. Таких товаров в наших магазинах вы не найдете. Либо это будет неудачная подделка от нашего производителя, где будет в разы дороже, а качество намного хуже. Я уже сама лично проверяла и, кстати, на моем канале есть обзор продуктов от Вкусняшки, где я заказывала сыры и колбасы, это было действительно вкусно. А в наших магазинах я пыталась найти похожий продукт, это было значительно дороже и по вкусовым качествам намного хуже, ну совсем не то пальто, ну, есть вкусно, а есть невкусно. Так вот, у нас невкусно. Ну что ж, а теперь внимание, друзья, как получить подарок. Что нужно для этого сделать? Вам нужно подписаться в инстаграме на вкусняшка или стать участником в группе в фейсбуке «Вкусняшка. Продукты из Европы», если у вас нет инстаграма. Где вы, кстати, можете посмотреть все продукты, цены, описание товара. Ну и второе, вы, естественно, должны быть моим подписчиком, то есть подписаться на мой канал и на мой инстаграм, поставить лайк этому видео, поделиться с друзьями написать любой комментарий и укажите в своем комментарии если у вас соцсети если есть то какие может у вас есть свой канал и вы ведете влоги, там рассказывайте про свою жизнь либо вы творческая личность как я что-то рисуете лепите либо вы любите животных и снимаете про животных что-то ну вот какая у вас тематика чем вы занимаетесь какие вы видео выкладываете на своем канале но и самый хороший, милый, позитивный комментарий станет победителем. И да, чем больше вы будете активны, тем больше будет победителей. Так что победитель может быть не один. И такого рода подарков, призов я хочу вам делать как можно чаще. Из каждой новой тысячи подписчиков на моем канале я буду вам делать разные подарки. Так что оставайтесь со мной, смотрите мое видео, делитесь с друзьями, лайкайте. Конечно же, жмите еще на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пишите хорошие комментарии. Я обязательно буду отмечать их сердечком. И самые хорошие комментарии будут транслироваться в моем видео, а также в ваш аккаунт. Ну, а для тех, кто только присоединился на мой канал, давайте знакомиться. Меня зовут Оксана. Я творческая, увлеченная личность, разносторонняя личность с изюминкой. На моем канале вы можете найти разные видео на разную тематику, и они отсортированы по плейлистам. На новогоднюю тему «Лепка», «Рисование», «Как научиться рисовать», Делать разные подделки. Для тех, кто любит готовить простые рецепты есть. Есть видео с юмором. То есть, есть много разных видео, которые вам обязательно найдутся по душе. И сейчас, когда вот праздники впереди, новогодняя атмосфера актуальна, то много очень новогодних поделок есть у меня на канале. Отдельно в плейлисте «Новогодняя вся тематика. Все, что нужно для Нового года». Можете переходить, смотреть и взять себе что-то на заметку. Попробовать тоже своими руками что-то сделать. Также есть отдельно плейлист с блогами. Он так и называется «Влоги не до блогера». Так как до такого вот блогера хорошего я еще не доросла. Поэтому так его и назвала. «Влоги не до блогера», где я делюсь немного своей жизнью. То есть есть на что посмотреть и есть что посмотреть. Выбирайте сами. И да, если будет хорошая активность под этим видео, то уже 29 декабря мы узнаем победителей. Так что приступайте прямо сейчас. Ну что ж, друзья, всех с наступающими зимними праздниками, а их очень много. Обнимаю вас, целую, здоровья вам крепкого и хорошего настроения. Загадывайте желания как можно больше и чаще в этот сказочный период. И увидимся с вами в новых видео. А, да, пока не забыла. Все ссылки будут внизу под видео в описании. А также будет прописано в описании условия получения подарком. Так что переходите, смотрите, изучайте, запоминайте. И не забудьте поставить лайк, подписаться везде. Пока-пока. И написать комментарий внизу под этим видео. И не забудь указать свои соцсети, Вроде бы все. Ну, короче, там будет в описании все написано. Перечитай и сделай. Удачи тебе!